всем привет дорогие друзья с вами блокчейн мы продолжаем проходить игру под названием hello neighbor 2 в прошлой серии мы начали ее проходить и закончили на том что э, собрали уже все кубики и там уже пару картинок осталось там надо было дособирать я в этой серии так раз дособираю а кубики все кстати пропали когда я вышел из игры мне придется все собирать заново хорошо что я помню где они находятся мне не составит труда их собрать все обратно и сложить там не будем сложить так раз возле дома, чтобы не бегать сюда, и каждый раз будем делать так, чтобы быстрее было, чтобы не затягивалось серию. Я всем желаю приятного просмотра, садитесь поудобнее, и будем начинать. Так раз их собирать, оказывается, все по сюжету так и надо было, что я, я думал, что игра бахнулась типа и, и он там навсегда остался, а так нет, так надо было, он типа будет дома теперь патрулировать. Он был здесь, вот так, так раз четвертый этот кубик здесь остался, повезло. Ну, может быть, где-то кубики еще остались, я не знаю. Сейчас посмотрим, в принципе. Навряд ли, наверное, нету больше кубиков. Только один остался. У меня в руке так краснут был. Я вот тут положил. Перед серией. Так. А, -а кубика нету. Сосед идет нахрен. А тут лужа, я помню, где-то была. Не наступить, главное на не. Бляха, не наступить, сказал. Не наступить! А ему что, плевать, что ли? Не, я помчался. Помчался сюда. Да я забыл, что тут лужа. Я, не, я даже не смогу ее обойти, причем. Как ее обойти, если она прямо перед э, не, тем местом, где мне надо кубик взять? Он в унитазе лежит. Бляха, сваливай отсюда. Все, молодец. Мне надо кубик брать. Он меня не увидел. Нет, ты меня не видел. Не, не, не. Это было очень палевно, но он меня не увидел. Потому что я уже э, спрятался, когда он зашел. Куда ты ушел? Соседка. Бляха, он меня видел, что ли, да? Я дверь просто открыл, чтобы мне выйти. Бляха, я его не вижу. Но где-то рядом ходит, я чувствую. Где ты? Бляха, мне палено выходить сейчас, реально. Если я сейчас выйду, то я спалюсь. Меня он поймает, конечно же. Я не, я не успею, наверное, убежать, потому что он возле меня где-то ходит здесь. Сейчас я его видел, кстати. Сейчас я его видел, можем сваливать. Соб... Сейчас поставим кубик вот этот, положим. И будем еще кубики дальше собирать. Так, 4-9, неплохо. Сейчас один кубик вроде бы есть. Так, он где? Он тут. Ладно. Все, бежим, бежим, бежим. Нормально, нормально. Обхитрили его, короче. Так, у нас еще один остался, да, вроде? 4, 6, 8. А вот другой, я не знаю. Блин, 4,6,8. Давайте попробуем все-таки ввести его. Ну, если что, угадаем, я не хочу просто. Тратить время на то, чтобы их соби собирать дальше. Дебилка, уходи отсюда. Все, давай. Да понял, а почему он здесь появился? Не, он, кстати, он глухой, он не слышит, как их двери скрипят вообще. Все, он ушел. Все, он по своим делам ушел. Так, а ну-ка, тут по цвету еще, кстати. У нас что, там, один был? Девять, вроде, да? 9 8 вроде и 4 о есть ключ хорошо теперь сейчас откроем быстренько все открыли окей отлично пончик мне этого не нужен теперь будем искать игрушку так раз это мальчик девочка там еще кто-то я помню сосед вроде там я видел кстати вот здесь в прошлой серии или в стене вроде а вот лом надо надо возьми, я вечно путаюсь, блин. Так, и давай, вот девочка, давай, поставим ее сюда по серединке, правильно? Она самая главная, короче, баба. Во, теперь тоже надо картину отодвинуть. Вот, вот он, кстати. В прошлой серии его видел, но не знал, как залезть. Теперь я понял, все. Все, сейчас быстренько на легке просто, на одном дыхании сейчас все поставим ключик получим и в этой серии уже, возможно, откроем эту дверь так раз. Ну не в этой серии, в следующей скорее всего, потому что это будет интаришка небольшая. ФФФулус, что это такое, хрень какая-то. Он тут, Блин. Так и знал, что он здесь. Случайно, бляха, выкинь ее нахрен вообще чтобы я не видел здесь больше Она вечно мне под руки попадается, бляха Она мне не нужна вообще Сейчас никак да я знаю, он на кухне сейчас сидит тут тусит, блин А я зайду, он меня споймает, конечно Как всегда Не, я буду через центральный вход заходить Ты где? Ладно Пока он пупит, я, пош... я пойду наверх может, на первом этаже, я так понимаю. Где ты? Он ходит, тут бродит, я не понимаю, где он. Лампу нельзя включить. Окей. Так, что это? Какие-то буквы? Ммм, подожди. ТМР? ТНН, ТНН? Говдане? Блях, он тоже шустрый, кстати, на самом деле. Ну и бывает иногда. Когда ему надо меня поймать, он меня поймает без проблем. А сейчас он, кстати, провошарился немножко. Он запутался, наверное, да? Хрен его знает. Но лучше с ним не шутить, на самом деле. Он такой злой, дядька. Блях, он тут стоит. Угу. Угу, я понял тебя. Не хочет он, короче, мне... Всю работу отдать мне? Хочет все сам сделать. Но ни хрена он не делает, он просто пончики жрет. Тебе за что деньги платят, чувак? Что, пончики ты жрал и ни хрена не делал? И не пускал людей нормальных, которые тебе помочь хотят? Сделан этим, а? Это говно какое. Ну ты да где он? Он с любой стороны может появиться сейчас. С этой, с этой, с этой, с любой... Ну, скорее всего, он на кухне, в принципе. Он же там был. Ну, этот дебил может везде, где хочет быть. Тон. То Давай. Но. Нот! Нот! В смысле, нот? Серьезно? Типа ноты какая-то, я не знаю, что это значит. Так. Бляха, мне теперь главное пацана не потерять. Он же у него будет, наверное. А он там сидит, кстати, говно. Он там сидит, на кухне. Я видел, он на кухне сидит сейчас. Так, давайте пацана оставим, я хочу быстренько сходить на обследование. Ну, конечно, говно это сидит, бляха. Смотрит. Что ты смотришь? Уходи отсюда. Смотрит, смотрит что-то. Ты ничего не делаешь, дай мне хотя бы нормальным людям что-то сделать. Вот сейчас бы пошел и спалился бы, и пацана потерял. Серьезно. Потерял бы пацана, нифиг Угу. И что ты мне сделаешь? Я ушел. Хе-хе-хе. Вот камеру запустить, а? Хотя, в принципе, он уже на одном месте стоит. Зачем? Разве нет? Ушел. Пришел и куда? Куда ты пришел, ушел? Я не понимаю. Он двери открывает, а я не знаю, какие именно. Все, давай. Все? Или нет? Я все сделал. Так, все, он ушел вроде бы, да? Или нет? Вроде ушел. Короче, вот, вот так надо расставить, как на холодильнике было на фотографии. Конечно, он сбоку будет тогда. Все, тогда все правильно будет. Конечно. Все правильно, теперь все понятно. Хорошо, ну какой мы в ней, вот, посерединке открыли. Допустим, теперь надо наверх пойти. Если его нету там, М -м, конечно, он же есть. Как же иначе-то? Что такое? Я ничего не делал. Я не знаю. Дверь сама открылась. Ветер, сквозь няк. Я тут при чем вообще? Нет, ну поворачивай направо. Мне ну, блин, мне на второй этаж так раз нужно. Ты говно такое, куда ты пошел? Ты можешь куда-то в другую сторону пойти? Ну и махает рукой. Что? А что уже махаешь рукой? А нету уже никого. Все, уходи отсюда. Махает он рукой, бляха. Ты домой Ну, я не понимаю. Почему? Вот когда мне надо, он идет так раз туда. А когда мне не надо, он, конечно, его там нету. Бляха. Он открыл двери? Что это было сейчас? Он на втором этаже что-то открыл. Так, ты ч ⁇ ты открываешь, я не понимаю. Так, давай посидим, подумаем, что делать. Как мне его обмануть, чтобы он на второй этаж вообще не ходил больше никогда? Я не понимаю, серьезно. Ч что ⁇ сделать, чтобы он не ходил? Он прям передо мной был. Прям ждет меня, чтобы я вышел. Ну и что ты пришел? Тут уже никого нету. Что? Нет тут никого? Уходи отсюда. Иди на первый этаж. Смотри, там пончики есть вкусные. Ушел? Дверь закрыл. Ну а. Но ну, он же там будет стоять, в принципе, да? Он же... Если он дверь закрыл, то не значит, что его там уже нету. Опять на второй этаж, ты задрал уже со своим вторым этажом. Ну... Я сейчас тоже сейчас опять заклею, бляха. Я... Вот зря я прошлой серии раз... расклеил. Надо заклеить сейчас пойти. Почему он меня задрал, реально? Он только на втором этаже ходит и все. Там ничего нету. Бляха, ты что делаешь-то? В смысле он прям там стоит так мне это начинает надоедать очень сильно так он там угу, конечно блин мужик ты уже реально всех задолбал и меня и подписчиков и всех почему ты вечно на второй этаж ходишь ну блин мне надо что-то на первом начать. ты что-то делать на что что мне надо ключ сколько там ключей надо один, два, два надо ключа еще. Но я же даже не знаю, какие именно мне ключи нужны, где их найти, как. Пускайся на первый этаж. Что ты смотришь? Я тебя еле вижу, а ты меня как увидишь-то вообще? Ты же вообще слепой полностью, нахуй. Он меня хочет увидеть еще. Ну ты чё, угораешь? Каким образом ты хочешь меня увидеть, если ты слепой, а? Во, я же говорю, тут гантели есть какая-то. Теперь ее можно куда-то поставить. Все, бросаем нахрен. Все, бросаем и убегаем, потому что он опять сюда пришел. <св> что такое? Я тут ни при чем. Она сама упала. Ну, все вот так вот бывает тоже. Падают гантели всякие с, с чердаков и с шкафов. Я тут ни при чем. Ну куда ты ее поставил обратно? Ну смысл ли? Она тут лежала хорошо так. Мм, дебилка. А куда ее, кстати, поставить надо, я не знаю. Ты наверх поставил опять, что ли, обратно? Ты что, издеваешься, что ли? Она здесь должна быть. Так, он не должен вернуться сейчас. Так, и куда ее поставить надо? Кстати, камера тут наша. Опа. Все, меня тут нету. Ну и что ты на меня смотришь? А все, ты меня не поймаешь. Эй, все, что ты пролошарился, мужик? О, бляха, ну ладно, мне придется, наверное, поймать, получается. Да ну я не ну хотел, обмануть его, но не, он, по-моему, уже научился. Мои эти приманки уже не ловятся на него. Но, наверное, на втором этаже надо куда-то ее поставить. Это сто <клес> процентов. <клес> Гирю надо на втором этаже что-то поставить куда-то. Куда именно, я не знаю, пока. А, вот сюда? Реально, а что гиря пожелтела? Что-то открылось. Сохранение, окей, хорошо. Ну ладно, в принципе, если так надо, так... Все, идем. Ставим картинку. Еще одна. Да вы серьезно, что ли? А где? Я не знаю. Там еще одна нужна. Слышь, а где я ее найду тебе? А как, а где? В смысле, ее нету. Её можно прикрепить куда-то? Да, нет, пока она мне не нужна. Да, я знаю, что поймал. Ну пускай будет там лежать, короче. Ну, наверное, ее положат там, где она лежала, скорее всего. Так, я не понял. А где еще один кусочек? В смысле, я думал, это последний. А это ни хрена, не последний. Там еще один должен быть. Я его вначале где-то нашел, но забыл уже. Он мне, кстати, его отобрал, если что. А, он исчез, исчез, когда я выходил. Он точно на втором этаже должен быть, вот тут или нет? А, вот он, вс, я его нашел. Вс, вс, вс, хорошо. Вс, у нас ключ еще один, получается, есть. Да? Вс, давай-ка не ключ. В смысле, я вс заоткрыл. А где ключ-то? Я вроде бы он где-то здесь должен быть. Книжка? книжках? Серьезно? А ну-ка, реально. Охренеть. Вот говно, увидел опять, ну. Ну ты меня уже не видел. Ты меня заметил, но не полностью увидел. Он не полностью не увидел. Он не должен, по сути, меня сейчас поймать. Ключ у меня, это уже хорошо. Если что, если он меня поймает, то он будет здесь лежать. Напоминалка такая. Что он есть здесь. Так, куда он ушел? Он вниз? Надеюсь, да. Но мне как бы уже без разницы. Я открываю. Так, еще один ключ остался. Вот теперь самое сложное, потому что я даже не понимаю. Ч ⁇ ты побежал? С чем ты? С мусором? Так вынеси мусор. что ты на меня побежал? Ч ⁇ это такое у него в руке? А, это шикалка? Ты что там уже растения себя завел? хрена себе. Ну, реально, я, я говорю, он тут поселился последний ключ вот это вот кстати непонятно где мне его найти вот реально где последний ключ там от Гири что-то должно было быть вроде да открылось это а ну да потому что я уже картину получил так давайте подумаем еще где может быть еще один ключ и как его получить ну, я не понимаю сейчас вот надо сейчас реально подумать посидеть пару минут потом уже будем его искать короче вот что я подумал, подумал так раз. Даже больше, чем немножко две минуты так раз. Подумал, короче, вспомнил, что в прошлой серии, так раз, первой серии, э, я должен был получить ключ с этой машинки игрушечной. Вот этой. Так раз я ее запускал. А где, а где машинка? Батареек нету. Серьезно? Они же были. Серьезно, нет батареек? Ты что, угораешь? Как нет? Есть. Нет, вообще нету. Бля, а, а где батарейки, ты сосед, ты чё? Ты, то есть охранник, ты чё охренел? Подожди, а где батарейки, серьезно? Так, батарейки, они точно на втором этаже были, я помню. Мы, мы их на втором этаже где-то взяли. Сосед походу их украл съел. Ты чё? Батарейки жрать нельзя, ты в курсе? Все, меня нету. Батарейки, бляха, слышь, ты где батарейки делал, а? Я, я рано вылез, я понял. Он еще тут ступит стоит. Да уходи, все, тут никого нету, нигде никого нету. Тут пусто, просто пусто. Ты ходишь уже сотый раз по пустому дому и ничего не делаешь, я не понимаю. Ты нормально, адекватный вообще-то охранник, офицер. Ну, это не охранник, это офицер. Охранник, он бы просто охранял бы. А это офицер. Ну или полицейский, ну какая разница? В принципе, одно и то же. Он будет реально тут стоять, что ли? Он ничего не делает? Блин, ну мне так не нравится, мне так не надо, не надо. Мне надо, чтобы он ушел отсюда уже. И поскорее. Ты ты серьезно, что ли, задрал? Что ты смотришь? Тут ничего нету. у меня выбора нету просто сейчас реально я буду следить я его буду отвлекать потому что мне он задрал я буду искать короче сейчас так раз эти батарейки потому что я не понимаю где они они тут должны были быть по сути а их нету может быть они где-то рядом лежат это батарейки нет их это просто он прикреплен на этих полках так, батарейки, слышь? А -а -а, мудила, где-то батарейки, я не понял. Ты куда их дел? Они были на машинке. Ты будешь как-то отвлекаться? Давай я тебя отвлеку. Бляха, ну ты ч ⁇ меня отбрасываешь? У меня, глаз нет, Или есть? А, есть. Так он же слепой, он не видит ничего. Короче. Все понятно с ним. Короче, я игру перезапустил. Надеюсь, все должно быть нормально теперь. Батарейка должна быть на месте. Просто из-за того, что какого-то хрена у меня игра сломалась, и батарейка исчезла просто. Сейчас она должна быть вроде на месте. Ну, сосед тоже, конечно же, на месте. Ну, блин. Ну, соседа я бы, конечно, перезапустил бы, чтобы его не было здесь. Что поймает меня? Нет, не поймал. Впервые, кстати, за эту серию он меня не поймал вот здесь. Он со временем просто ловит, ловит, ловит. Я не понимаю как. Я и двери закрываю перед ним, и все закрываю. А ловит и ловит мне дальше. Ловит и ловит. Говно такое. Все, он меня потерял, надеюсь. Навсегда. Все. Лучше, конечно, он зрение что... <плёк> Блях, он за мной мчится прямо. Охренеть, ты чё? Я испугался, я повернулся, он прям миллиметры от меня был. Он меня мог уже поймать тогда. Охренеть, ты что творишь, мужик? Давай кончать дурить. Вс ⁇ ты меня не видишь. Вс ⁇ я... Вс ⁇ спрятался. Да у него глаза за кепкой, как он видит вообще что-то. Видит? Серьезно? Поймал опять. Ну, это же бесконечно будет, я так понял. Так, надо что-то с этим делать. Его надо выманивать оттуда вот как-то. Его надо срочно выманивать Давай, пошли за мной Пошли, пошли, я пончик тебе покажу Вкусный Да что за хрень Не вынима... не его. Я же заговариваюсь Не выманивается, короче, какого-то хрена Не, ну я его чуть-чуть выманил Хотя бы Ну, хотя мне, в принципе, это не помогло Батарейка же там находится, дальше Батарейку возьму, хватит. Во, наконец-то получилось. Все, допускай. Она ж забибикала, точно. Все. Сейчас он прибежит сюда, я уверен. Я, я, я помню, в прошлой серии он прибегал сюда, когда вот эта машинка забибикала. Он прям как угорел и бежал. Сейчас тоже, наверное, должен прийти. Ну, в смысле, он же слышал. Она бибикала. Нет? Ой, нет. Ладно. Повезло. В этот раз она не. О, вот ключ так раз. Вот последний ключ, который нам нужен. Ой, бляха! Вот это он точно услышал. Игрушки он всегда слышит. То есть, если он машинку не услышал, то он игрушки услышал. Это сто процентов. Все, сваливаем. Все, открываем ключ и уходим он уже потерялся короче последний вход все все идеально все все в следующей серии да давай попрощайся с, с, Не, ну я не буду с тобой прощаться мы еще с тобой в следующей серии встретимся так -то прощаться я с тобой не буду пока мы с тобой же попрощаемся в следующей серии когда мы уже этот ход откроем полностью мы его открыли но ну, только ключи, я не хочу его открывать сейчас, потому что я хочу, чтобы завтра уже... Ну, не завтра, а в следующей серии уже откроем, посмотрим, что там дальше будет. Сейчас не хочу, и пускай интрижка будет небольшая. Так раз, и тогда уже будем зав... в следующей серии... Не знаю, что завтра, что завтра-то, я не понимаю. Все, в следующей серии будем уже там смотреть, что там будет уже. Увидим, узнаем, мы и так уже много всего сделали. Мы, получается, все ключи открыли. Ну, все замки, точнее, все ключи нашли и открыли. В прошлой серии мы ничего не делали, мы просто обозревали, учились, короче. Вот так вот такая у нас обучительная, обучательная, короче, серия была в прошлой серии. Сейчас у нас уже, в принципе, очень так, хорошая. Все. Если вам видео понравилось, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд серии, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей и бонусов, и чтобы поддержать меня и дать мне мотивацию снимать видео качественнее и чаще. Все ссылки есть в описании под видео, в закрепленном комментарии, заходите, покупайте. Я всем желаю удачи, встретимся в следующих сериях, и всем пока-пока.